Бывший ведущий ток-шоу, на самом деле, решил совершить путешествие со старшим сыном. Дмитрий с Платоном отправились в отпуск без остальных членов семьи. 40-летний шоумен со школьником приехали в Армению. Дмитрий показал Платона на редких кадрах. Звездный отец запечатлел мальчика в аэропорту. Сын телеведущего составил расслабленный образ для путешествия, он выбрал белую толстовку, спортивные брюки и зеленые кеды. Мальчик прикрыл голову бейсболкой и взял с собой рюкзак. Платон пребывал в отличном настроении и даже пытался изобразить, что играет на ударной установке. Дмитрий тоже не скрывал своей радости от возможности уделить дополнительное время сыну. Умотали на несколько дней вдвоем. Сменили картинку. Бесценно и весело, отметил ведущий. Дмитрий и Платон предпочитают активный отдых. Они получают удовольствие от пеших прогулок по ущелью возле поселка Горни. Платона впечатлил вид кавказских городских. Мальчик остановился, чтобы сделать снимок. Арарат головокружительной просто красоты, заверил Дмитрий. Телеведущий и его сын попробовали блюда местной кухни. Дмитрий испытал неловкость от того, что нарушил привычный режим питания. «Мы еще люляшечки придавили, но об этом не буду». «Я недавно полюбил вегетарианскую кухню, и тут такое мясное», – разоткровенничался Дмитрий. Дмитрий называет себя многодетным отцом. У телеведущего есть сын от нынешней избранницы, дизайнера Екатерины Тулуповой. Тихону скоро исполнится два года. Он также воспитывает дочь невесты от предыдущих отношений, девятилетнюю ладу. Словам отца Жанны Фриски певица хотела, чтобы после ее смерти о Платоне заботилась Ольга Орлова. Телеведущая была близкой подругой артистки и является крестной мальчика. Владимир Борисович пожаловался, что ему не удается видеться с внуком. Алена Водонаева считает, что Дмитрию удается справляться с воспитанием сына без Жанны Фриске. Бывшая участница шоу «Звезды в Африке» отметила, что Платон растет достойным человеком.